Привет! Свяжем мы сегодня настрой. Для того, чтобы связать настрой, нужен вертлюжок один. И карабинчик. На карабинчике одеваю трубочку. Потому что леска перетирается в основном внизу. Одели трубочку. Привязали карабинчик. Привязали простым узлом. То есть, вот, грубо говоря, ставили леску раз, ставили с другой стороны. Два. Получилось, как петелька такая. Делаем простой узел. Раз. Понятно, да? И теперь вот этот карабинчик пропускаем сквозь эту петельку. Хлоп. Подтягиваем. Слюнем. Протянули здесь. Подтянули Хвостик коротко обрезать не надо, сантиметр два я оставляю. Одеваем трубочку. Ну, то есть трубочка это так на желание. Теперь что у меня на столе вот здесь отметки есть 20 25 30 от я делаю 30 вяжем узел на 3 как он хирургически по моему называется с затягиваем на ну, восьмерочка получается О, раз второй узелок должен где-то полтора сантиметра быть от этого но ну, я делаю выше его вот я. три раза пропустил подтягиваю затянул 2 25 2 3 подтянули 30 2 3 и Примерно, говорю, сантиметр полтора должен быть между узлами. Третий 25 отмерили. Рез 3. Подтянули, послюнили, затянули. 2, 3 ну и я на три мушки ловлю, можно четыре сделать. Теперь отмеряю опять чуть больше 30, 35 обрезаю леску. И привязываю вертлюжок. Пропускаю сюда. То есть узел такой же самый, как и внизу. Раз, на простой. Вертлюжок в петельку. И протягиваем. Здесь можно покороче, ну, миллиметров 5 оставляешь. Примерно так. Все, настрой готов. Теперь что? Вот вверх у нас. Вот два узелка. Так, ну вот сверху у меня будет сопля. Я уже показывал, да? Ее надо вот таким макаром привязывать. Пропустили. подтянули и я всегда делаю вверх то есть при поклевке хариус раз до узелка и как само подсекается вроде то есть каждый раз когда вытаскиваю удочку раз их кверху так Всё. ну так же самое король То есть, вот с таким настроем есть плюс, то что, во-первых, Харюс как сам вроде как сама подсекается, бам, понятно, да. Плюс, поклевка у тебя была, смотришь, мушки вверху, а одна внизу, значит, стопудово на эту мышку была поклевка. Бывает, что траву зацепил, дно зацепил. Все мушки вниз съехали тогда понятно что не поймешь но есть шанс все-таки увидеть но ну, а потом сюда грузик а это к основной леске вот такая вот у меня катушечка я сюда креплю настроек То есть у меня два настроя с мушками сразу. И получается раз, два, три, четыре настроя без оснащенные Вот у меня такие вклеены скобочки. Зацепил карабинщиком. Намотал. Такая вот тоже типа булавочки с нержавейки закрепил хлоп. Мушки можно приколоть можно не прикалывать. У меня все равно это барабанщик ложится в коробочку вот такой. Тут у меня так верх надо. Тут у меня карабинчики на верхней настрой если верхний. Основную леску Все Хлоп сюда Крышечкой закрутил Ничего не мешается Рыболовный ящик